Давайте потихонечку начнем, будем двигаться. Я э, сегодня расскажу о старте в цифровой э, лаборатории и клинике, да, э, больше лабораторий, но клинический случай тоже я, не клинический случай, а именно как работает интервально с камерами, плюс его, тоже расскажу. Э, сегодня будет пару новостей хороших, интересных по поводу новинок э, на рынке и, э, собственно, я поделюсь этим с вами. Сам я с опытом больше 9 лет одной техник, Три последние годы, как там оператор работал в Норвегии, ездил в Италию на обучение на Циркансан, на и сейчас я руководитель отдела по цифровой медицине и стоматологии. Также работаю с университетами Первомедицинской Сеченого, нейрохирургический Бурденко и Южноуральский медицинский университет наш, там с онкологией как раз в стоматологии работаю. Скоро увидите кейсы на Фейсбуке. Значит, поехали потихонечку. Все, от цифровой лаборатории начнем. Да? Что такое КАК-технология? Многие знают, кто не знает, поясню, что это совокупность сканера, компьютера и какой-то машины, которая выводит из цифры уже физическую модель. То есть первая как это система автоматизированного проектирования, то есть то, что мы используем в заказы, тришепы, царкансаны, там даже там, пластикады, планирование операций разные, приложения, Real гайды, 3D-диагнозисы, имплант планеры, имплант студию, все, все, все вот это вот блюзкарь био, это. КАМ ⁇ это уже на данный момент на рынке выбились 3D-принтеры очень хорошо, потому что даже из опыта из Норвегии, то, что я вернулся, я видел, что там терараральные сканеры, принтер это вообще это можно поставить себе либо в клинику, либо в лабораторию. Я сам лично сделал коронок коронах, наверное, за неделю то, что там я пробыл, с ребятами пообщался. За неделю я сделал в коронах на М9, не помню, сейчас уже из головы вылетела, и э, все это делалось с интервальным сканером по печати моделей и просадки на модели цирконевых каналов. То есть, и дальше уже э, отправлялось в дальнейшие планы. Вот. А, значит, и фрезер у нас, естественно, фрезер. Это уже, я думаю, э, немножко мейнстрим такой, который уже все знают, что каркам это фрезер. Не забывайте, как это еще и 3D печать. Дальше. Многие спрашивают про технические характеристики на данный момент компьютера, который подошел бы для вообще всего, я сейчас искал, примерно, чтобы тянулось, и как программы, чтобы можно было планировать, подгружать это, подгружать, то есть свободно работать без английских. Вот это вот это, я бы сказал, такие минимальные, наверное, на данный момент, средняя, чуть ближе к середине но на них можно свободно работать, то есть где-то может проскочить лак на каком-то моменте, но в стандарте можно работать, то есть если кому нужно, можете смело паузу нажать, на скрине сфотографировать, записать, кто собирается входить. Дальше, давайте перейдем в лабораторный сканер, и будет сегодня двое, и я расскажу э, по своему опыту, по общению с этими сканерами, плюсы их, и ну, минусов, я думаю, нет, потому что собраны хорошо, Работает отлично, то есть есть э, на что ориентироваться, что присмотреть, если вы подумаете о приобретении сканера. Значит, это Dove Edge, все характеристики здесь написаны. 10 микрон погрешность может сканировать отметки э, на, э, на модели, то, что вы ставите, там мы с карандашом отметили. Вот. Э, простой... Э, русскоязычный, у него приложение русскоязычное, можете отдельно сканировать, сохранять, и в проектах сохранять. Значит, далее. Стандартный набор всех сканеров это калибровочная пластинка, подставка под артикулятор, не во всех сканерах есть, но сейчас начинают вот ее добавлять. Ну, естественно, мультификсатор, который может зафиксировать все, что угодно, как вам нужна модель, и а, мульти... мультидай, то есть это на несколько штампиков сканирования, остальное это уже дофа специальной поставки и уровни высоты для фокусировки, для высоты помещения модели в скам. Что бы я хотел отметить, это принцип работы сканера вообще абсолютно любого, не обязательно DOF, там, да, или какие-нибудь там Циркансавы, DOF, uh, New Way. то, что в итальянском у нас тоже есть интересный сканер, о нем тоже поговорим. Uh, принцип работы вообще всех сканеров — это две камеры при середине проекта. То есть две камеры — это как у человека глаза, а проектор — это как свет, который идет нас, мы с То есть если темно, то, как и человеческий глаз, сканер ничего не увидит. Если очень светло, он будет ослеплен и тоже увидит какую-то только часть. А, то есть самое простое понимание это человеческое зрение. Если вы поставили руку, то меня уже не видно. Убрали меня видно. Поставили эту, то ни рук, ни меня не видно. Также если зубы рядом стоят, то проксимальный контакт вы никак не просканируете. Поэтому всегда сканировать нужно разборные модели в идеале. А, сначала сканируется Целиковая модель потом разрезается и досканируется штампик. Тогда вы будете подбиваться максимальной точностью сканирования. Значит, принцип такой. Ложится сетка, камеры фотографируют, и программы обеспечения уже через специальный код переносит это в 3 d модель, И у нас получается 3D-модель. То есть, поэтому идет узкополосный Формат. То есть, если вы увидите где-то широкую полосу, а, то этот сканер, скорее всего, с большой поверхностью вот. а, все переносит модельки. А, расскажу о принципах сканирования, как это переносится, где используется. То есть, сейчас примерно Адофия. Вот это с красным отмечается пересвет, то, что я говорил, то, что не видно. Здесь, где темно, это, естественно, сканер не видит уже, проектор не добывает. Есть во всех сканерах уровень регулировки света. Вот, то есть, вы, в основном он работает автоматически, в принципе, неплохо. То есть, часть отсканировал, повернул, часть отсканировал, дальше пошел. А, значит, далее, если мы сканируем разборную модель, то в Dofie можно выбрать а, штампик область. Вот эта область как раз будет у нас в повышенном качестве. Это делается для экономии а, места на компьютере. То есть, вот это будет в среднем качестве отсканировано, а вот эта часть, которую мы выделяем, в повышенном у кого там доф или кто хочет приобрести э, очень полезную информацию еще будет рассказывать. Далее у нас происходит первый скан основной. Видите, там, где у нас максимальные контакты и где э, не видно, да, где зуб закрывает зуб, вот здесь вот часть, да, он не просканирует. Э, это абсолютно нормально, потому что просто не видит, как я вот на примере ручек. Также, где все выходит, сканируется вполне нормально. Далее у нас идет Отсканированный низ, отсканированный вверх, да, и, соответственно, нам нужно было отсканировать штангик а, и потом положение в ортикуляторе. Насчет сканирования в артикуляторе или в а, по сравнению со сканированием прижатым пальцем или а, резинкой, привязанной или ниткой, ну, то как было. В общем, я грешу, если э, припуск нормальный, и фиксируется хорошо. Я уже позволяю, если позволяет конструкция э, сканера, я придерживаю пальцы. Бывает. Э, но это не всегда хорошо. То есть э, всегда должна быть жесткая рама для сканирования в припусе. То есть вы должны понимать, что либо аккредатор, либо артикулятор вы можете смело поставить и сканировать, и быть уверены, что у вас все Верный. Естественно, если там у прикуса определено правильное принесено, то все верно. Вот. Поэтому возьмите себе на заметку то, что обязательно жесткая фиксация должна быть. Резинки эти вообще можете забыть. Они не самые полученные. А, дальше. Переходит перенос. То есть соединение а, автоматически. Вот я здесь скажу даже, то, что мне а, сопоставление понравилось у ДОФа и понравился у нью То есть они, о которых сегодня вот так раз говорим, я расскажу почему, потому что я э, сканировал э, еще и Циркансана, да, он офигенный сканер, безумно крутой, э, по цене тоже он <laughs> безумно крутой, но э, у него сопоставление немножко притормаживает. Бывает. То есть э, надо смотреть, правильно или нет. У ДОФа я такого не заметил, и у нью То есть мне они понравились. Вот. Но тут не камень в огород, тут просто ПО, ну и э, со временем они улучшают. Значит, продолжим. Сопоставление я уже сказал, то, что у всех э, сканеров оно э, приблизительно идентичное. А в идеале, конечно, как, когда есть больше одинаковых э, деталей. То есть чем больше одинаковых деталей, то тут каждый э, сканер справится. То есть у каждого ПО. Если где-то какая-то часть нет, то, тут уже выигрывается концентр, потому что у него есть фишка а, выделить а, объект и только по нему составлять. А, то есть вы должны понимать а, плюсы и минусы. Но вот этого вот, обычно в стандартной работе, этих сканеров за глаза хватает. То есть вот этого вот, вот. Далее мы а, идем о сопоставлении. То есть слева у нас соединился штампик справа у нас уже подтянулась нижняя моделька, и у нас для чего это делается. То есть из-за того, что, как я сказал, со всех сторон не всегда получается отсканировать, мы сканируем сначала целиком всю модель, почему я говорю, что ее разрезать не надо, отсканировали целиком, потом ее распилили на штампике, достали части зубами, оставили один штампик с, с обработанной шейкой уже шейку обработали после того, как расстелили, естественно. И э, уже сканируете отдельный штампик. И вот программа уже соединяет изначально отсканированную модель э, и притягивает штампик туда. И когда мы работаем уже в каком-нибудь модельере, да, то у нас, получается, есть отдельный штампик, который везде виден, и можно отметить э, деталь. Вот. Значит, и, то есть и также антагонисты притягиваются, поэтому мы и сканируем жесткие фиксации в прикусе. То есть у нас получается модель нижняя, модель верхняя, отдельный штампик и скан в жестком прикусе. И все это, скан в жестком прикусе, все это притягивается в определенную координату, чтобы в программе уже все притянулось так, как надо, так как мы видим в том положении, которое у нас загипсованный артикулятор. Далее. Поговорим о невы итальянский сканер. А в чем плюсы по сравнению с духом? У этого сканера пять э, микрон погрешность. Э, если мы поговорим о три и там Е 3 то там примерно одинаковых шесть. А если там нет, Е3 там три, по-моему, микрон погрешность, а здесь пять. То есть э, этот сканер э, один из э, точнейших сейчас на рынке. А второе. У него русское ПО, он достаточно простое, интеллектуальное. Я сейчас покажу, как оно работает по слайдам. И э, расскажу еще то, что помимо pt системы сканирования, то есть он добивается, э, он еще сканирует в цвете. То есть вы можете в BG и сохранить файлы себе. То есть, чему сейчас приходит решетка лайки, он тоже скидывает то вы можете уже работать в цвете и приблизительно понимать, какого цвета вам должна быть работа. Плюс это Италия, не стоит забывать, что там ребята качественно собирают. Далее, стандартная анкета пациента, возможность сканирования с артикулятором подставка, выбирается тип, то есть все по картинкам понятно, чтобы было не ломать, какой вариант вы делаете. Вот. Можно сделать с ваксапом, можно до припировки, можно с десной сделать, можно с липовую, можно раздельную модель. Принцип, как у всех сканеров, все то же самое. Справа бегунок со светом автоматически настраивается и так. Можно сюда, если нажмете увеличить, окошко. Далее идет сканирование. После сканирования он показывает места, где после первого сканирования могло не дойти. И здесь есть три кнопочки. Объединить это, добавляя скан к скану поворот, это вы, просмотр, это вы поворачиваете камеру в положении, то есть он не сканирует, он просто поворачивает, и вы смотрите, да, подходит или нет. И смарт-система это очень круто, крутая штука, я ее увидел вот здесь, наверное, только первый раз, на этом сканере. Вы просто отмечаете места, которые считаете, что вам нужно досканировать, нажимаете а, уже объединить. и Программа сама просчитывает поворот, положение модели и сама досканирует эти места. То есть эту вакуру, это не надо вот, по 250 раз крутить, выделять где мне нужно, просто отметил места, нажал старт и все, программа долезла и подвернула максимально так, чтобы досканировалось какие-то области. Соответственно, досканирует он в цвете, есть автоматическая обрезка как по площади нижней, так и по выделению. Сейчас на штампиках это мы увидим. По мультидайу можно выбрать именно положение штампиков, которое нам нужно. Вот это как раз вот выделение для удаления. И есть несколько опций, как и во всех сканах тоже, но тут очень грамотно выделяется. То есть нету сложностей, программа умная очень. По вырезке тоже, кто как привык, тот так и работает далее, значит, у нас можно выбрать либо по очереди сканировать, либо все. То есть вы выбираете либо один штамп, как отсканировали, потом второй штампик, либо все. Ну, представляете, у вас работа целая дуга, да, и вам нужно отсканировать там 12 э, штампиков. И, естественно, по одному отрекнешься сканировать. Можно поставить на площадку, отсканировать это все, только единственное нужно смотреть по пластилину. Потому что бывает, что пластилин, он со временем расходится, нужно его много. Вот. Смотреть фиксацию, чтобы во время сканирования штампик никуда не сдвинулся. Потому что будет неправильный координат, неправильная 3D-модель. Будут дальнейшие ошибки в работе. Далее, после того, как мы отсканировали, обратите внимание, вот здесь я сканировал без скан у меня такая шероховатость появилась. Это э, блики из-за того, что не использовался скан спрей скан-спрей, uh, он дает матовую поверхность и помните, как я объяснял, что если глаз светит, то получается так, то что ты не видишь, все. а матовый спрей, дает ровную поверхность, но не дает слой, об этом не стоит забывать. Вот, сопоставление по одной только точке, то есть стоило нажать, то сопоставление идеально, то есть я прям доволен вот этой фишкой сопоставления, она получше, чем и будет. Вот. Дальше. Обширная возможность ремонтирования СТЛ или поправки битых СТЛ. То есть, знаете, бывало, когда модель создаешь для э, печати, и там такие треугольники появляются, полигоны у вас выходили. Э, это как раз из-за битых СТЛ. То есть, он сшивает. Вы можете выбрать именно наиважнейшую часть, отметить ее и сшить, Обновить или поменять, либо изменить. То есть, это очень-очень крутая штука тоже, ну, более продвинутая такая, кто уже в цифре понимает, как любому ставить. Вот. Далее потом можно вытянуть отсканированные части как э, объединенные стели, если вы хотите, допустим, на печать отправить, ТД печать, чтобы было все целиком, либо разрозненную, то есть получается, что штампики будут отдельно, а вот тушка сама будет тоже отдельно модель. Вот. То есть э, и сохранить это в определенном вам нужном формате. То есть OBG банально можно перетянуть. Что я хочу сказать о сканере New Way, он достаточно давнишний, много простоял на выставках, я относился к нему скептически и за цены. Потому что достаточно при рыночной стоимости остальных сканеров, которые тоже достойны, он стоил немножко завышен. Мы же сейчас переходим... На удар по цене, скажем так, акция небольшая, что этот сканер можно у нас приобрести за 580 тысяч рублей. То есть сканер, который сканирует в цвете, который сканирует на 5 микрон, у которого 5 осей подвижности и достаточно быстро он сканирует, быстрее плохо, точно, И такую стоимость на рынке вы нигде не найдете за такой сканер. Это я вам 100% говорю. То есть это прям вот можно сказать, подарок, кто собирается переходить на цифру, думаю об этом, и взять хороший сканер, а, или урвать а, офигенный сканер по небольшой цене, вот это именно а, тот момент, скажем так. То есть смело можете обращаться в iDO3D, и помимо сканера вы получите профессиональную поддержку и помощь а, в работе сканера. То есть можете смело приезжать к нам, попробовать его сами. А, увидеть, что он работает, забрать его довольно уехать уже э, полноценно погружаться в цифровой протокол. Давайте перейдем дальше. Что такое STL и OBG? Это форматы э, 3D-моделей, э, собранных из полигонов. Вот эти э, точечки соединяются в виде зачастую треугольников, там есть разные <coughs> фигуры, но чаще всего это треугольники. И э, получается как? Сканер сделал фотографию, повернул, сделал фотографию, то есть накидал линии, сделал фотографию, по линиям он понял, где какую точку ставить. Потом эти точки соединяются линиями, и у нас преображается 3D-модель. Здесь вот на картинке очень хорошо показано. В чем заявляется точность? Точность заявляется в чем меньше эти треугольники, соответственно, пучнее стоят точки, и, соответственно, точнее передается модель э, в 3D-пространстве, физически уже в цифровом пространстве. Э, позвольте, я покажу это на примере вот слайда, то, что <coughs> на DOFI э, сканировали вот эту часть, это среднее качество, то есть, видите, геометрия все равно повторяется, да, но треугольники у нас здесь больше, их можно заметить. И та часть, которая нам нужна, она э, сканируется вот э, Наивысшим качеством, соответственно, треугольники меньше, и весь рельеф повторяется намного лучше, нежели чем у больших треугольников. Это, вот из этого состоит и STL, и OBG. В чем же разница? STL у нас вот моделька. Да? Я ее это сканировал на New Way. Поставим как раз вот для моделирования открытая была вогнека. Смотрите, здесь просто песочный цвет, стандартный, который дает программа. Это STL-файл. Файл OBG, он передает цвет, картинку. То есть, видите, у меня здесь изоляционный лак был для моделировки вручную, когда воск делали. И даже этот цвет, он передался. То есть, это очень удобно. New Way можно сканировать сразу же в цвете, увидеть это все, поставить и работать уже с тем, что нужно. Это очень большой плюс для тех, кто работает с бюгельным протезированием, потому что вы разметите модельку вашу, отсканируете, и у вас уже в цифре будут все разметки, по которым вы будете моделировать бюгельное или съемное протезирование. То есть вы можете на модели все написать, отсканировать, и вот в цифре уже ваша разметка. Это огромнейший плюс в работе. И плюс, не забывайте, 5 микрон, все-таки можно даже в это еще лучше войдет. Сканирование. А, перейдем дальше. У нас а, а, как раз к интернеральному сканеру, тришеппускому, да. А, здесь представлен муж а, BASIC и а, просто BASIC модель, модель 33, естественно. Это как раз для использования уже непосредственно в клиниках, да. Почему я считаю, что техник должен знать о том, как работает интероральный сканер, потому что мы все работаем в цифре, или кто заходит в цифру, должен понимать принципы работы хотя бы этих сканеров, увидеть ошибку, если вдруг где-то при сканировании произошло, и вдруг там врач это не заметил и отправил, вы можете сразу же сказать, чтобы что здесь вот... Какая-то помарочка. Вот. И если вы собираетесь работать с цифрой э, и используете более 3D-печать, mm -hmm. можно, да, вы отсканировали, поставили зубки, сразу же э, отправили на печать, и у вас готовый макар. Э, то есть э, даже врачам это интересно, кто собирается работать э, с постановкой зубов, на самом деле, как вы -то только научитесь работать вот в заказе или э, где-то в использовании, да, э, там, где можно поставить зубки в том же трешейпе. Вы поставите зубки, отправите на печать, и у вас будет готова моделька. Дальше. Перейдем почему чему интероральный сканер э, хорош. То есть цветное сканирование, о чем я говорю, можно сразу же определять э, цвета. То есть э, отсканировали, отправили техник, техник уже сразу же видит примерный цвет, который передала камера. Э, скорость сканирования, то есть принцип сканирования э, Интерранального сканера. Примерно камеры всех одинаковых. естественно, там, если совсем дешевый э, сканер, то там может стоять камеры немножко похуже. Вот. Но в основном э, ценовая там политика да, интернальных сканеров сейчас топовых, вот как при то, что мы берем, например, э, она говорит о том, что камеры стоит одинаковые, но разные ПО. То есть э, в силу того, что камера делает несколько фотографий за сканирование то ПО должно их правильно сшить. То есть, если мы берем э, лабораторный сканер, у нас стоит площадка, на которой стоит модель. И э, сканер делает первую фотографию, запоминает ее, и потом вертит, делает фотографию, и первую фотографию фотографии пришивает все остальные фотографии. То есть, у нас есть статическая модель, которая просто блокируется в остальные части, чтобы лучше видеть. Интернеральный сканер работает по принципу такому, что он сшивает все фотографии, которые идут последовательно. Поначалу вообще первый э, софт, когда только еще разрабатывал, там была фотография, что они складывались не с а там было, что прям вот так накладывалось, и погрешность была кошмарной. Вот. А сейчас же софт довели до того, что он быстро передает картинку и правильно это сшивает. Uh, так далее то, что можно делать культевые вкладки ортодонти, сканирование с использованием ноутбука и альпада. Огромный плюс у меня все врачи, которые покупали uh, тришейпы uh, к себе в клинику, кто хотели перейти на цифру. Uh, они, были, они сначала сомневались, говорят, uh, покупка достаточно uh, дорогая, и я не уверен, что стоит отобьется, не отобьется. И какой-то вызов Во-первых, те все, кто приобрели, они подняли престиж клиники в разы. То есть, когда пациент приходит в кресло, и готов уже к привычным слепкам, это стресс, это ощущение, что у вас вырвали зубы из полости рта, как будто они остались слепки там. А, то есть э, кошмарные вот эти методы это же стресс и для врача тоже, вдруг не успел массу замешать, они потянули аран, а правильно я сделал слепом. Да, то есть, ну, это для всех небольшой стресс, так скажем. Все э, пациенты говорили, вау, это что, это реально мои зубы? Что это происходит? То есть на картинке пациент видел свои э, зубы, которые врач брал, показывал, смотрел и обсуждал то, что вы здесь можете сделать. И все, и там э, даже банально по сарафану уже увеличилось количество э, пациентов, которые приходили. Вот. Плюс э, по стрессе, о котором я говорил, он уменьшается, потому что сканирование там уходит, ну давайте возьмем до 5 минут там. Если поначалу там пробуете, да, э, как правильно руку ставить, э, чтобы был постоянный слюна чтобы чтобы не было, да, потому что бывают погрешности за них, там, правильное сшивание, скорость ведения, расстояние, фокусировка. А, пока к этому привыкнешь, привыкаешь быстро, но все равно парочку сканирований нужно провести, чтобы понять, как это происходит. Вот, возьмем, ну, строим 5 минут. Когда ты уже, тебе нужно просто сделать диагностику, там доходит до полторы-двух минут. А, приложение для удобного общения и встроение нагревателя а, а, а, от запитьевания. То есть а, структура интерального сканера. Это маленькая камера, на которую идет одевается насадка и там зеркальце, в которое камера стреляет и отражает а, фотографию. А, Фотографирует не то, что идет через зеркало. Это зеркало, когда в полость рта заходит, если не подогревать, не использовать, то оно начинает запотевать. И вот у Trichet очень крутая штука, то, что оно нагревает это зеркальце, оно не запотевает. Другие большинство интероральных сканеров используют такой вентилятор, обдув теплый. Но это, если большая чувствительность зубов у пациентов, то э, не совсем приятно. Ну и плюс, не забывайте, что если там нет никакого фильтра, то, э, скорее всего, и микробы гуляют туда-сюда. То есть, ну, такое Сомнительно, Это не доказано, это лично мое мнение, но э, подогрев в любом случае лучше. Вот. Э, перейдем дальше. То, что я говорил про слепочную массу, что Функцию э, выполняет э, такую, что застыло, успел, не успел, то есть нужно приноровиться первое время использования, но если вдруг что-то не так, то в любом случае вам придется переделывать слепок. Там э, вот как измазанные руки очень хорошо были э, Здесь показано то, что у пациента остается это все слепочная масса, это не всегда приятно, даже на себе это все испытал. Поэтому цифровой слепок, он хорош тем, то, что вы можете в момент сканирования остановиться, посмотреть, поняли, ага, вот здесь ошибка. Нажать кнопочку, удалить часть и опять ее досканировать. То есть у вас не надо тратить время опять со слепками играться, то есть цифра все-таки она идет вперед и за этим в будущем. Далее очень хорошо описан здесь, показан пример о том, то, что вы экономите время. Соответственно, если вы тратите меньше времени, вы больше пациентов можете привлечь. Возьмем традиционные утиски. Нанести слепочную массу, сделать слепок, если это оригинально держать в воде. Потом это пока достается, пока при, время много занимает и, соответственно, на работу. Дальше. Обычные цифровые отиски. Есть э, скан-спрей. Э, После он не всегда, так сказать, удобен для сканирования. Он дает дополнительный слой. Не забывайте об этом, то, что я сказал. Если используется скан-спрей, то это дополнительный слой. Это погрешность в сканере потом это все сканируется и уже отправляется на почту. Пришли там же вы просто с триусом взяли, отсканировали, получили слепку и отправили ее на почту для работы. То есть это сокращает в разы времени. Протокол работает простой. Создание заказа, сканирование, клиническая проверка, потом отправка цифрового оттиска. То есть вы отсканировали, посмотрели, все окей, прикус правильно поставили, дальше пошло. Подтиск отправили, потом техник смоделировал или врач смоделировал э, какой-то вид работы. Потом посмотрели, согласовали дизайн, все окей. Производим коронки, ставим полсерта. То есть все просто и быстро. И Что самое главное, практически не нужен курьер для э, уже конечной работы. То есть только когда уже готовы коронки, можно отправлять уже. Ходит. И смотрите здесь, где что делать. То есть синим отмеченным это делает стоматолог, остальное делает лаборатор. Далее. Давайте перед приложениями я сейчас перейду на 3 и покажу просто демонстрацию того, как работает этот сканер. То есть в левом нижнем углу вы видите именно, как, какое положение у меня используется сканер. То есть я его верчу, у него есть гироплажа. Вот, я уже завел пациента, уже создал, чтобы сэкономить время, и вот что происходит. Я нажимаю кнопочку, и у нас приходит сканирование. То есть передает тот же самый цвет, который был на модельке. Переходят, сшивают сверху, что используются. Переходим, если потеряют, то будто управляемся. То есть учитывая, что я сканирую модель сейчас. У меня то, что была, мне, конечно же, ее сканировать проще. Полость рта, если мы используем, да, то там слюни, там э, не всегда можно зацепиться за какую-то структуру и не всегда у нас есть возможность повернуть как нужно, да, поэтому у меня ушло 40 секунд э, на сканирование, да, если мне нужно что-то досканировать, я верю, что нужно, я опять нажимаю, подношу, он находит это положение, стану, и я уже досканирую область, которая мне нужна. То есть, возвращаюсь еще на и до сканирования. На такое использование всегда подсказывается врачу программы. То есть, перед началом сканирования вы э, увидите уведомление, которое подскажет вам, как правильно делать, как сканировать и как принороветься. Что самое удобное, у беспроводного интернального сканера есть режим проверки. То есть, я вошел без мышки, без всего, то есть не надо в, в условиях клиники, это неудобно. Вы вошли уже сразу же и повертели, посмотрели, как вам удобно или нет, да, подходит, нужно ли досканировать где-то или нет. То есть и нажатием клавиши уже пришли дальше. Вот, собственно, это маленькое такое отступление. Естественно, у нас при э, использовании э, приложения мы используем сейчас секундочку. родной данду. Это ключ, который позволяет использовать приложение э, три то есть лицензионное. Вот. Э, как раз для использования. Давайте продолжим у нас презентацию и э, будем э, переходить потихонечку от сканирования уже к изготовлению. Значит, приложения я взял те, которым я работаю. Это экзотар Трешлеп Терконсан, с которым я знаком достаточно неплохо. Трешлеп для меня поновее всех остальных. Хочу выделять бессмысленно кто к чему привык. Но я пришел к мнению тому, что если бы я учился сначала не на Цирконсане, потом не работал на Экзакаде, а начал все на Трешейпе, я бы сэкономил себе кучу времени и приноровился на Трешейп работать посильнее. Просто из-за того, что там больше трех лет работал на приложениях, которые более-менее похожи, естественно, Цирконсан удобнее, чем Экзакаде, но они очень сильно похожи. Вот. Но Трешейп, он совершенно другой, у него отдельная разработка, и, если честно, они все-таки, ребята там, инженеры грамотные, и удобства там намного больше и меньше сложностей решить. Вот. Поэтому, если вы начинаете работать, я бы рекомендовал попробовать программу, которые уже популярны достаточно, да, там, и не забывал бы начинать там от решения, потому что упрощает и экономит время. Далее, здесь на скрине видно анкета пациента, и слева видно, что мы можем изготавливать. То есть это все, что мы изготавливаем в цифры. Коронка полная, коронка редуцированная, лобер-пресса, виниры, телескопы, шины, съемная, бюгельные и так далее и тому подобное. Можете сделать принципинг, кто еще не работает в цифре, и уже понятно, как с этим работать. Отдельно уже я буду делать курсы как раз по изготовлению определенных вид конструкций, э -э, которые будут у нас тоже проходить в IGO 3D, поэтому следите за новостями и э -э, скоро будем приглашать себе, как пандемия окончательно кончится, вот, поэтому будем рады видеть у себя. Дальше, я хотел бы выделить еще о том, то, что есть э -э, ортодонтия, то, что можно планировать э -э Брекеты и э, э, элайнеры. Также можно изготавливать каппы. И э, отдельно я хочу выделить э, еще э, как раз планирование э, по хирургическим шаблонам э, как приложение отдельное. То есть оно у всех есть. У Циркан, и, и циркансан, изакады, и пишет, и, э, и множество разных других приложений, которые можно делать. Блюскабил, RealGuide пластикат с тертодиагнозисом, то есть все это я пробовал, все, знаю, как работать, они работают примерно идентично. Пишет, наверное, поудобнее остальных работ, Уложение. Вот, и сделать такую небольшую пометочку о том, что 30 июня мы планируем провести вебинар с Юрием Пседо, То есть это достаточно известный рентгенолог и хирург, который преподает которая ведет лекции и курс. И, в общем, мы с ним подготовим кейсы о том, как планировать, и о том, как лучше изготовить хирургический шаблон. Вот. Анонсы будут, следить также на фейсбуке и у нас на сайте. go3d.ru Далее, скан-маркеры. Что такое скан-маркеры? По сути, это какой-то... Какая-то фигура, определенная геометрии, при сканировании которой переносится в цифру и уже там есть библиотеки с геометрией этой фигуры, по которым уже притягивается положение и уже э, это, вот эти вот треугольнички, кружочки меняются на готовую фигуру, готовое спреттированное, смоделированное четкое основание э, или шестигранники прилегания, то есть э, или абатмент уже приняла там есть геометрия. Вот. Есть два типа. Это лабораторный и интерраральный. В белом цвете они сделаны, потому что, чтобы не было особо кликов, и а, при этом а, сканеры не видят черные части. То есть, если где-то будет темно и чер, чер, чернота, то, скорее всего, он не схватит. Вот. Далее перейдем вот как раз модели, то есть в основном используется вот такая фигура, то есть я работал, когда в цирконцане, я работал вот с такими скан-маркерами, и частенько интервальный сканер мне присылали вот такие скан-маркеры, но они разного формата, мы сейчас разберем, как с ними работать. То есть идет имплантат, потом основание, потом, если, допустим, цирконевый абатмент, потом уже включаются винты, готовая коронка. Есть конструкция с фрезерованным абатментом а, как раз через премилу. То есть подтягиваясь по сканмаркеру премилу, вы моделируете а, вот эту часть абатмента, а шестигранник уже на премиле остается. И машина уже выпиливает, и дальше обрабатываете, плеруете да, и так далее, и там подобное. Дальше, то есть у каждого а, скан сканмаркера есть а, свои, а, на свои как раз, а, так сказать, заданные размеры по которым в библиотеке это все притягивается, смотрится, соединяется и уже делается позиция. Вот эту работу я делал э, с э, Консулая, э, Виталием. И здесь я показывал части, где сканер соединил э, слизистую и скан-маркер. В таком случае лучше вообще нам скан-маркеры все обрезать от слизистой чтобы э, не было лишней геометрии. Помните, когда мы с вами разбирали э, сканирование лабораторное, я говорил, чем больше одинаковых частей, тем, тем лучше. Вот э, здесь еще я бы добавил, чем больше неодинаковых, да, то есть какая-то другая геометрия, тем хуже сопоставляется сканирование. Поэтому здесь я обрезал прям скан, скан маркер достаточно, как смело, скажем, да, часть обрубил. И оставил его, потому что вот эта вот часть, она мешала соединиться в правильной геометрии позиции библиотеки. Также я отметил, что э, не совсем ровные части бывают, но в силу того, что этот сканер, это, э, скан-маркер, он э, по кругу идет, да, то есть он цилиндрической формы, то он притягивается по всей части и погрешность минимальна. То есть если даже вот здесь у нас где-то выделение идет, да, часть неровная, то в остальной части он притянется по ней. Есть нюансы сканирования интеральным сканером, например, когда присылает STL, и она вот приходит как справа у нас скан-маркер, видите, как будто кусочек отгрыз. На самом деле, просто не просканировалась, была дыра, приложение после того, как сшило STL-ку, оно просто закрыло дырку, и это поменяло, да? Саму геометрию, естественно, притянется с погрешностью. Правильно показан слева. Но здесь, видите, тоже чуть левее у нас есть небольшая погрешность, но она не критичная. То есть основная часть лодка, которая ставится геометрии углы. Далее, использование скан-спрея. Да, это, наверное, самый дешевый скан который я нашел, потому что большинство там стоит полторы тысячи и выше. В общем, лайфхак небольшой погуглите, найдете. Значит, здесь в чем причина? В том, что когда мы используем скан-маркер, он передает четкую границу, четкую 3D-модель, которая должна быть. Когда же мы используем скан-маркер, скан-маркер, Сканирование самих оснований у нас идет погрешность, потому что мы используем сканспрейк. Потому что все основания бликуют, и их просканировать невозможно просто так. Соответственно, у нас разница идет в геометрии. То есть, вот серое это четкое э, основание, да? а вот здесь э, синим показано именно то, э, где нашел, э, где у нас лежит вот, сканспрей зазор, Естественно, там несколько микрон, это просто увеличение, конечно, огромное количество, все-таки геометрия плывет. И вот вам получается, какая коробка у нас выходит справа, красная, это то, что мы используем в Смотрите, четкие грани, все расположение, и, допустим, фрезер ему проще выпилить такую стоит, между чем то, что находится слева, желтой. Все смазано, границы рваные, очень э, тяжело их повторить. Или просчитать. То есть такую тельку будет считать дольше, нежели чем скан маркеры. Это еще один плюс в использовании. А, дальше вот пример. Это Константинов Кирилл, мой товарищ. Он мне скидывал эти фотографии, как он сделал именно коронку временную, используя скан маркеры. Представляете, какое четкое расположение, как хорошо выпилилось на быстрой, на, на быстрой фразеровке. То есть, видите? Далее, хочу анонсировать о том, что в HyperDent появились свои скан-маркеры, они чертовски точные и очень хорошо, что они белого цвета, то есть они матовые, забудьте про скан-спрей и муки, еслиyim. с ним, которая дает типа погрешность, то есть не типа, а дает погрешность, если мы используем как раз скан увеличивается часть, здесь же часть белая, матовая, и сканировать проще. Вот вам живой кейс, который использовался именно со скан-маркерами, который выфрезировался полностью другая. Смотрите на посадку. Она просто прям прилегание у нее наивысшая похвала вообще, как она сидит. Вот. Это использовали скан-маркеры. То есть прямая работа. И она упрощает работу техники. То есть если мы используем, допустим, основание для сканирования, вы прикрутили там, где тонкие части, если они очень тонкие, прям, то сканер их может не пробить. Мы добавили воском, потом мы э, заспреили это все, появилась лишняя толщина. Если воск где-то остался, то лишний губор на скан-маркере, это опять чистит от скан и так далее и тому подобное. Также э, со скан-маркерами некоторые его воском их приливают, чтобы не прикручивать не искать. Это, конечно, нельзя так делать, Погрешность большая уходит, но при этом еще скан спрей вот, здесь же удобство матовым матовом белом покрытием. Дальше, перейдем к 3D-печати. Uh, у нас uh, расскажем мне о форм uh, третьем, да, uh, принципы печати, как используется. Uh, то есть, uh, я думаю, во многих вебинарах до вы можете посмотреть более подробную информацию на YouTube-канале 3 d uh, все видео, все вебинары у нас сохраняются туда. И там есть подробный разбор. Я сейчас пробегусь только по структуре, о том, как работает э, принтер, то, что используется лазер, уходит вверх, натягивает ванночку э, снизу, и идет печать точками. Э, дальше перейдем к принципу работы. Если старая слайд, это было толстое пятно, которое ведется, и оставляет поразительно на сверху, Система DLP – это пиксель, соответственно, у нас все идет лесенкой. То LFS-система, которая сейчас в форм-третьем, она идет импульсно, чтобы уменьшить паразитную засветку, при этом пятно ну, у нее, как видите, меньше, соответственно, и точность печати увеличивается. Далее, площадь печати – это просто бомбическая, в очень много э, деталей. Удобство еще в том, то, что не надо следить за уровнем полимера. Полимер подается автоматически с картриджа. Вы можете оставить на ночь килограмм печати прийти, и прийти, у вас уже, уже все готово. При этом у, них, да, у Formlabs используется форм приложение Оно безумно точное, наверное, лучшее сейчас то, что есть вообще. А, оно показывает, где вам не хватает поставить поддержку, что нужно делать. Но вообще там на самом деле просто поставили, нажали кнопку расположить поддержки, нажали печать. Все. Не надо ни о чем заморачиваться. Ни время засветки, ни высоту отрыва, ничего. За вас все придумано, сделано, закинули, поставили печать и не заморачивайтесь. Многие думают, возьму при интернет дешевле и посмотрю, помучаюсь, посмотрю там или как-то разберусь с ним, уделю время, а потом, может быть, перейду на что-то сильное. На самом деле, это большое заблуждение лучше раз взять и не заморачиваться. То есть автономность, она лучше Дальше материал переходим. Dental teeth and dental base. Вот вам к примеру напечатанный съемный протез из Formlabsа. Как видите, у нас, не знаю, или нет, но здесь есть маркировка Formlabsа. Это как раз вот этот материал. Dental teeth and dental base. Использование съемного протезирования пока еще он только в Америке, но мы его ждем, то есть для использования. То есть уже 3D-печать доходит до того, что можно съемные использовать. Да и больше приложения вам скажу, что подталкивает это, потому что даже приложение начали улучшать свои модули по изготовлению полносъемного или бигольного протезирования. Дальше идет грей, он используется в основном для э, моделей под элайнеры, Потом дентал модуль под просадку, под разборные модели. Разборные лучше не используют, как лучше как административному. Лучше целиковый выбрать, чтобы погрешность нее меньше было. Dental T Clear. Их позиционирует как материал, который нужно только одевать на ночь, как типа ночной найбук, защищает керамику или от сколов, или того кого бруксизма. мы используем еще для шин не длительного ношения. Потом идет Dental SG, это Surgical Guides, потом Castable Wax. Surgical Guides это хирургические шаблоны, Castable Wax это выжигаемый пленок. White это печать э, как грей, но только white он менее точен, чем грей. Вот. Ну, но можно напечатать как демонстративную модель, вообще я это использую в медицине больше. Э, для печати там, черепа, части или костей, чтобы показать. Более натурально. Драфт – это более ускоренный вариант под элайнеры. То есть, если у вас там пожар, нужно э, завтра свадьба, послезавтра улетает человек, нужно срочно сделать лайнер, э, вы берете драфт, ставите, на 300 микрон печатаете модельку, обтягиваете ее, и вот уже э, буквально там за час у вас готовый лайнер, То есть, если у вас есть STL-код модельки, мы печатали быстро, обтянули, потому что печать на драфте буквально там, не знаю, минут 15-20 у вас моделька будет от того напечатана. Ну и ластик мы сейчас э -э, с фонсорами, как раз Виталия, мы протестировали, э -э, сделали как десну, <коспаливали> добавили розовый краситель, используем как десну для да, моделей под имплантатами печатных. Виды работ 3D-печати. Пробежимся быстро. Конкретные кейсы я не буду показывать, чтобы вы просто понимали, потому что эта информация полно на других вебинарах. Диагностическая модель, естественно, понятно, достали, сканировали, распечатали. Разборная модель. Погрешность большая из-за того, что есть полости, в которые вставляются штанги, поэтому под просадку я не рекомендую. Лучше взять обычную модель, напечатать ее как есть. просто отградить в цифре шейку, чтобы была нормальная просадка. Или отдельный штампик напечатать, сначала просадить, а потом уже на модель встать. Далее. Хирургические шаблоны, я думаю, это большинству понятно. Кто хочет, кто интересуется ими, я бы предложил, опять же повторюсь, если кто-то только зашел, 30 июня мы планируем провести вебинар по хирургическим шаблонам. Там все ружьем, все показано немного точнее. Сергей Сидель. Значит, дальше у нас лайнеры – Эти модели напечатали, обтянули Капы ночные или не длительного ношения, бюстинные колпачки маски выжигаемые, все то же самое, что фрезируется из воска или делается руками моделируется, но руками дольше, конечно же. Виртуальный воксап его примерка – это э, самое оптимальное, наверное, самое одно из самых популярных э, вариантов. Интеральный сканер, приложение, где расставить зубы. И 3D-печать. И вот у вас уже готовая моделька. Там, ну, не знаю, если несколько пациентов сделали, да, то объем площади а печать позволяет у форм в ночь поставить, их с утра прийти, обработать, засветить. И у вас уже на следующий день пациент может приходить примером. То есть не надо в лабораторию отправлять, не надо заниматься ну, деятельностью курьеров, организовывать по себе тоже, знаю, как это тяжело. Вот, просто отсканировали сами, смоделировали, поставили на печать. на следующий день у нас готова, красивая моделька. И при этом LFS и SLA делает намного гладче поверхность, чем LCD. LCD чуть быстрее, чем ничуть, ну, но ну, бывает, там принтеры разные есть. Вот. Но поверхность все-таки у SLA и LCD самая гладкая и самая красивая, это 100%. Можете опять же к нам прийти в гости в IO3D, и э, смело сравнить э, запечатанные на разных принтерах модельки. У меня все есть, я вам все покажу, все расскажу детально. Далее у нас э, съемные протезы. Это вот то, что я говорил как раз о э, том, что к нам должно прийти с Америки, то, что мы ждем. Э, временные коронки очень хорошо, что, скорее всего, э, этим летом, я надеюсь, что в конце июля-начале августа, если все будет хорошо, то придет нам материал Бего. Они с, с формлапсом создали полимер, который заливается, ну, Беговский полимер, заливается в картридж с но так, они создали кооперацию, где Беговский полимер заливается в картриджи, а формлапс и принтер печатает временные коробки. А пока заявляют, что до 12 месяцев носились эти коробки. Я первым делом себе сделаю коронку временную на имплантат, то, что мне поставили, и буду с ней ходить, и как раз протестирую, и уже только после этого я скажу, можно это использовать или нет. А, ну, очень хорошее заявление, потому что все бега хвалят. 3 печать в плане как полимер, очень красивый, хороший можно использовать далее индивидуальные ложки можно использовать из любого биосовместимого полимера если полимер не биосаместимый то вы должны проверить на наличие аллергии у пациента но я бы вообще не рекомендовал использовать после да, ткани биосаместимный полимер рентгеноконтрастные шаблоны некоторые полимеры есть рентгеноконтрастность имеют и можно использовать как для шаблоны для переноса э, моделей для соединения с к, к компьютерным томограммой. Прикусной шаблон на жестком байсе печатается жесткий базис сверху воск. Восстановление прикусного шаблона — это если вы потеряли физические модели, вы цифры, это все вытащили, соединили, э, напечатали, сделали прикусной шаблон между ними, соединили, это все в артикулятор поставили, вот у вас уже напечатанные модели э, на принтере вернулись в физическую вставляющиеся цифровой. А ключ под макап это очень популярно. Сейчас пробуют эластик для переноса, то есть если не модель, то можно напечатать макап. Единственное то, что печать увеличивается в разы на любых принтерах, потому что достаточно густой материал, его тяжело печатать быстро. Вот. Но вы можете сразу же сделать, смоделировать ключ, напечатать его и уже в этот ключ налить композиты, и перенести в и засветить. Это тот же эластик, можно использовать в этом направлении. Но он не биосовместимый, тоже имейте в виду. И искусственная десна, это то, что я уже говорил. Перейдем дальше, к фрезерам. Наверное, для большинства ребят самое интересное. Я сейчас хочу выделить новинку не только как именно Интеральный сканер, да, то есть для многих это, кто переходит в цифру, это новинка, непонятно, как он работает. Но и у нас появляются новые фрезеры э, в использовании, да, и они э, имеют одинаковые типы, да, но э, конструктив у них немножко разный. Сейчас мы к ним придем, а сейчас разберем э, типы, которые существуют вообще. То есть я выделил на сколько осей, сухой и мокрый. Сухой или циркон, пластик, вот синтерметалл. Это без специальной жидкости, которая не дает возгораться. Да, там, керамика, металлу да, или титан. Ну, титан а, там, титановый сплав. Вот. А мокрый – это как раз где используется эта жидкость. Потому что во время фрезеровки Фрезы сильно нагреваются, да, идут искры от них, от них, может появиться возгорание. Для того, чтобы это не было, используется мокрый фрезерок, мокрый станок, так называемый. Мокрый станок можно использовать для циркона, пластика, воска и синтрометалла, но его нужно высушить и отключить подачу воды. Так что циркон, естественно, у нас мочить вообще нельзя, потому что он все впитывает. Пластик еще где-то можно какой-то, да, там. Я вот фрезеровал хирулен, суставы выделил для операции, а, и там без воды, без мокрого никак. Вот. обычный пластик можно пилить без воды. То есть, по-моему, а. Воск, ну, естественно, там не, не жарко, не холодно, как говорится, как используется, так используют. Единственное то, что... Все-таки жидкость в мокром станке, она достаточно жирная, да, оставляет слой, поэтому, как это скажется на прессе или где, я не знаю, лучше продувать, лучше все-таки в сухом, наверное, используя. тоже, фрезеровка сухая, мокрого тоже не надо, потому что он потом спекается, и вдруг что попадет, и рванет, или неправильная геометрия будет, поэтому его используют только в сухом косям Значит, скажу так, что э, лучше выделить 3, 4, 5 оси, 5, 5 оси, естественно, станки, они намного, э, так сказать, лучше фрезеруют, потому что у них есть больший доступ, э, лучше повернуть возможность. Это, знаете, это вот как сканирование, то, что я сейчас центральным сканером Модельку сканировал, я мог повернуть модельку так, чтобы э, еще и досканировать какие-то части. Естественно, в рта это не совсем так получается. И вот э, с, фрезеровку можно сравнить с этим же. То есть, если у вас 5 осей, то я могу наклонять во всех э, направлениях, да, блок, и фрезер уже, естественно, пилит, э, то есть там как в направлении. Чем меньше осей, тем тяжелее фрезеровать. Но, как показала практика, 3-4 оси хватает на большинство конструкций вообще. То есть там временные коронки или прямила. Примила вообще не Лучше брать скажем так, 4-косевой стомат и фрезеровать прямил или там временные коронки. Если мы фрезеруем там циркон или э, керамику, ну, керамику, наверное, ну, в зависимости от, в общем, в зависимости от того, какую вид конструкции вы фрезеруете, а, то, естественно, лучше 5 осей брать, чтобы везде а, дофрезеровалось. Вот. А, далее я вам хочу рассказать о Manix станках. Это а, они на рынке уже а, были. Я знаю о их качестве не понаслышке. И у меня хорошая новость. Вы можете сделать предзаказ именно этих станков у нас в iGo 3D и получите вот, полноценное обучение по Hyperdamp, а, то есть я вам подскажу как нажимать, что используете э, и как и почему, и при этом обслуживание станков помощь в использовании то есть полнейший комплект, то есть не, не будет так что вы приобретете станок и мы вас не забудем о том, что мы продали, нет, мы стараемся работать на комплекты, на Комплекты не только в продажах, но и комплекты техподдержки и поддержки последующих наших клиентов, друзей и товарищей. Как здесь показано, фрезеруют разные виды конструкций. Здесь показаны оси модели. Я бы выделил ZX5SD, 5-й осевой, станок. Как раз он, он сухой. Он подходит для большинства работ. Остальные можно использовать под примила или под э, фрезеровку э, керамики. Еще бы я выделил, э, наверное, э, станок 5-1, э, он самый мощный, у него шпиндель 2,2, и э, при этом он ориентирован на большое количество фрезеровки, вы можете фрезеровать даже бюгельные протезы. То есть вы... Э, Вставляете блок и фрезеруете бюджетный протез, который практически не надо полировать. хорошо садится, потому что достаточно... Станок хорошо сконструирован в плане того, что можно использовать. При этом станки все цельно, цельно равные, хорошо сделаны. Это корея. В общем, КПД от них очень хороший. То есть мне их прям на, уже хочется пощупать. Вот. Значит, далее это примеры, то, что вы фрезерованы, как это сидит. То есть, опять же, видите, идет тенденция на развитие съемного протезирования вплоть до того, что станки э, конструируют так, что можно было бы вот, бюгельные протезы фрезеровать. Далее, перейдем к стратегии фрезерования. Э, я выделю это на примере HyperTent, потому что я с ним достаточно давно проработал и э, это приложение дает огромные возможности фрезеровки чего-либо, не только коронок. То есть вы можете э, сконструировать, э, если определенный пакет у вас хайпер вы можете написать свою собственную стратегию о том, как вы считаете лучше пилить. Естественно, это придет с опытом, вы должны понимать конструктив и работу вашего фрезера, станков, какими фрезами вы пользуетесь. Но э, вы все это можете вбить в приложение, э, прописать, с какой скоростью, как подавать, как сильно опускать вверх-вниз, сколько все использовать, жидкой-нежидкой. То есть там огромное количество э, опций, которые вы можете использовать. И я вам сейчас об этом э, расскажу. Как раз под Хирулен я написал свою собственную стратегию, э, которая позволила вот, как раз выпилить суставы э, для операции. Значит, HyperDepth Classic – это Самое, вот как раз на чем я работал, э, софт, который позволяет полностью все изменять. То есть создание индивидуальных стратегий. Помимо того, что э, у вас есть какое-то стандартное, да, то есть э, инженеры в хайпердентике каждый станок, который у них есть, они прописали в своей программе, вписали туда геометрию шпинделя, родные фрезы и проделали тысячи тестов для фрезеровки и прописали оптимальные настройки. Вот. В классике вы можете залезть в любую стратегию, добавить еще один ход фрезы, допустим, по Merging Line, да, или там внутри коронки, или сверху, или коннекторы обрезать. Вы можете это все сами сконструировать, добавить, изменить. Это поначалу это тяжело, но потом, когда ты это делаешь, ты уже увидишь, что у тебя получится. Далее. Фрезеровка имплантов различной геометрии. То есть даже если у вас, допустим, нету скан маркера или библиотеки нету, которая нужна необходима по шестигранникам, да, там по определенной там, системе, ну, то вы можете из базы хайпердента вытянуть шестигранник, поставить его в положение шестигранника такой же, что у вас э, нужен в библиотеке, соединить их с вашим абатментом и отправить на фрезеровку. Ну, естественно, вы выпилите этот шестигранник. Это очень удобно. Это бывало пару раз спасало от того, что нужно срочно сдать, а нет ни библиотек, ничего никто не может найти, а мы подставили уже и отправили на фрезеров. Сами выпили шестигранник и сами отправили каркас. в Далее. Гибридное производство стоматологической конструкции. Это значит лазерное спекание у нас. Да? Печатаются коронки, потом ставится во фрезер или 3D принтер уже с фрезером, где он ориентируется на эти... Так скажем, маркеры, он и позицию, то что сохранено при расчете, фрезер уже допиливает, напечатанные на 3D принтере, а, коронки бюгельные, протезированные и так далее и тому подобное. То есть а, это в чем хорошо? Это дешевле, потому что блоки для фрезеровки достаточно дорогие, там кубль-хромные, да, печать она всегда дешевле а, и экономит время техника, то есть он уже получает просаженную хорошую конструкцию, хорошо выглядит. Вот Плюс, если это там нужно бюгель, то вы видели, как фрезеруют станки. Значит, а, так, что даже полировать практически не нужно. Угловые резьбовые каналы. То есть, если вдруг у вас изменено положение да, в конструкции, не каждый станок может так вот выпилить То, что Снизу нужно идти там, 90 градусов, сверху 45. Не каждый поймет, не каждый сделает именно нужное расположение так, чтобы винт у вас сел. Здесь же это можно все распечатать, раз, рассчитать и поставить на фрезеровку. Дальше. Пользовательские области. Вы можете полностью выделить свою какую-то часть и прописать в ней стратегию. То есть вы выписываете, что вот здесь вот замки, естественно, это зависит еще от станка, который вы используете. Не каждый станок сможет выфрезировать именно вот такой вот фиксатор, да? условно-съемного протезирования. А, поэтому, если вас станок позволяет, там 5 осей подходит возможность наклонить конструктив, то можете выделить, область свою и назначить фрезу, назначить скорость, и чтобы он это выделил. Меня это спасло с, с МИС-С1, достаточно сложная для фрезеровки э, конструкция, там очень узкие пазы на шестигранники. мне приходилось 0.3-0.4 на фрезу использовать, выделять область, чтобы фреза легонечко проходила, чтобы была идеальная посадка. Практически никто так не делал, но я не на самых лучших станках, скажем так. Я с ними хлебался в свое время, но я смог сделать благодаря этому приложению. То есть это огромный плюс. Далее, HyperDent Compact. Специальный предназначен для использования в технических лабораторий. Используется на всех открытых фрезерных станках. Что значит открытые? Значит, открытые станки это те, которые дают возможность пользоваться сторонними приложениями. То есть вы можете поставить HyperDent, и соединить их со станком и отправить на фрезеровку. Например, если мы возьмем цирконца, то он э, внутри себя, у него стратегия фрезерования, хайпердент к ним не поставит, потому что они не дают, потому что у них своя э, программа по расчету вот, циркансан, Нестинг это называется. Вот. А, принцип работы у них одинаковый — разместить, поставить коннектор, считать. Но а, там а, инженеры а, не дают, как вот, например, в Formlabs уже все настроено под предмет. Также вот, в конца инженеры все настроили за вас, и а, вам просто нужно нажать кнопочку «Посчитать» и сделать. HyperNet делает все то же самое для открытых станков. А, считает да, стратегии, ставите, вы нажимаете кнопку и запускаете фрезеровку. Это как раз и сделано для лаборатории. Ну, естественно, для клиник. То есть вы выбираете конструкцию, закинули СТЭН, посчитали, отправили, отправили на фрезер. Вот, поэтому разница немножко есть в открытых и закрытых. Закрытые — это, которые используют только свои приложения внутренние, а открытые — это, которые можете поставить например интернете. Далее, пользовательский интерфейс — это упрощенная часть. Я из-за того, что работал с классиком, у меня немножко по-другому все выглядело. Вот. А у ребят, например, можно все выбрать, посмотреть, добавить. Изготовление полных съемных протезов. То есть есть стратегия уже прописанная для съемных протезов. Загрузить, рассчитать и выпилить базис. Ну, или времени. Вот. Далее. Модули стратегии light. Это что значит? То есть, если мы возьмем а, classic, да, то а, там я могу вообще полностью менять а, вообще все настройки. Light а, – это же возможность поменять небольшие части стратегии. То есть, здесь, например, идет вот фрезер диаметром 2, да, конечной обработки внутри, снаружи, окклюзия 2 миллиметра, потом идет один миллиметр, 1 мм, 1 мм. Внутри коронки, внутри вкладки. Вы можете включить-выключить и немножко под, под, сказать, подкрутить настройки, как вы считаете нужным. Вдруг у вас там фреза немножко стерлась и нужно подольше проходить это все, да, там по-хорошему дальше фрезу понять, но... бывают случаи разные. Вот. То есть есть лайк, который чуть-чуть позволяет вот поменять стратегии. Значит, Practice Lab это как раз модуль для фрезеровки стеклокерамики или премиум. То есть, допустим, зачем вам платить за большой пакет стратегии фрезерования, да, как классик, если вам просто нужно примила и стеклокерамику фрезеровать. Вы достаточно можете взять этот пакет себе и использовать только его. Классик там используется для каких-то грандиозных Больших работ и знающих людей, я скажу так. Вот, кто уже познакомился со стратегией фрезерования. Дальше у нас идет Options. Это опции для Hyperdent, которые можно добавлять специальные модули в компакт так как и лицензии классик. То есть, что входит? Модуль редактивной стратегии, то есть, залезть туда и поменять, если вы хотите, можете это сделать. Гибридное производство, ну, это понятно, да, 3 d печати и фрезеровка имплантатов, это фрезеровка под имплантаты и полных съемных протезов. То есть, вы можете взять определенный себе хайп-дэнд и докупить какой-то модуль и сделать свой собственный, что вам нужно это очень э, удобно для использования именно каких-то определенных частей. То есть вы не покупаете просто вот себе фрезер, и все, вы можете делать только... Это. Вы захотели что-то еще, да, допустим, съемную еще фрезеровать, вам модуль докупили, вот, у вас стоит модуль для того, чтобы еще и э, съемные релеты. Э, Значит, базовые функции Hyperdent — это... Умный выбор заготовок, то есть э, огромная библиотека разных производителей с правильной геометрией, то есть вам не нужно, если у даже вы нашли производителей, которые не, э, нету в базе Hyperdent, вы можете отписаться в Hyperdent, и они создадут именно геометрию и поставят его в Hyperdent, и вы сможете это фрезеровать в свои блоки, которые есть, то есть Hyperdent, он абсолютно э, как пластилин, вы можете из него любить вписать свои фрезы, если у вас модуль открытый, да, э, там блоки поставить какой-то высоты и, и так далее, там подобно. Значит, автоматически размещение конструкции и настройки соединителей. То есть вы закинули, программа сама посчитала, как лучше делать, и э, поставила соединитель. Дальше. Можете фрезеровать отверстие. То есть можете отдельно выбрать выделить отверстие, и он просто программа посчитает и пропилит вам отверстие. Соединители-стабилизаторы для центризации. То есть, если вам э, нужно для центризации циркона да, сделать рамку или в полной дуге оставить э, плашку вот эту вот э, и сделать жесткие коннекторы для центризации, то здесь это можно все индивидуально настроить, как вам копить. Фильтр заготовлен через construction файл, то есть, когда вы закидываете стрелку из проекта, который вы сохранили, да, вы закидываете ее, и у вас уже из construction файла притягивается, что это за работа, которую вы отмечали при сканировании и при изготовлении, где проходит граница, по которой фрезеровает, где проходит внутренняя часть, где граница верхнюю часть, то есть, все притягивается автоматически, надо заморачиваться. При этом есть просмотрщик э, размеры, да, удобность э, еще в том, то, что в библиотеке от Тришейпа, э, Dental и X и уже в HyperNate. Далее. Многократный запуск в нескольких окнах. То есть, если у вас несколько фрезеров, да, как в моем случае было, то я открывал несколько окон, выбирал, какой фрезер мне нужен, э, и там считал одну коробку, потом в другом считал другую, и у вас уже мульти такая готовность использования приложения автоматически наклонное расположение. То есть я когда закидываю, я не заморачиваюсь, какая у меня коробка как станет. Естественно, там, если шестигранник нужен, да, я как-то могу потом посмотреть или отверстие, чтоб лучше. Но вообще по констракшум файлу уже э, программа автоматически размещает так, чтобы фрезеру было удобнее ее выпилить э, без максимальных потерь э, в геометрии. Далее, есть возможность гравировки предметов, то есть если вдруг что, может допилить. чаще понять, что это за коронка, на какой работе. Здесь же стоит как раз вот фрезер, о которой я говорил. Это 5SD, и вот как раз посчитан на Хайперденте и запускается, и как работает станок. То есть программа HyperDent помогает фрезеру рассчитать пути. По осям, чтобы выпилить а, определенную конструкцию, определенный стиль. То есть все рассчитывается, отправляется сюда, и вот мы видим, как это все работает. Опять же, повторюсь, станки можете уже а, делать предзаказы у нас, а, звонить, обсуждать это все, и мы будем рады каждому интересующемуся. А, значит, многие вопросов задают по а, уже цифры, могу ли я э, стать каткам-оператором, если у меня, допустим, нет технического образования э, или опыта работы. Я скажу так, что э, приложения на данный момент настолько упрощают жизнь э, любому человеку, кто садится за них и знает, куда нажимать. То есть при должном обучении, конечно же, вы сможете работать э, как оператор каткам системы, но э, без опыта работы э, как судной зубной техник, уже, я думаю, будет посложнее входить в работу, потому что есть несколько нюансов. Вот. Но работать можно, в любом случае нужно поднимать опыт в этом направлении. Так, э, перейду к вопросам. Ребят, можете задавать, если появились вопросы. Сейчас пока только один. Э, я сейчас на нее отвечу. Анонимный участник у нас спросил. А, и, а, и, именно Intel или просто а, многопоточный процессор? А, ребята, значит... А, сейчас, сейчас открою, потому что там ребята тоже... Руку поднимает. Сейчас я, значит, э -э сейчас наверное серые окна у нас появляются. Это небольшой при передаче зума. Вот, поэтому. Смотрите, э -э я рекомендую именно Intel и карту, наверное, с NVIDIA. потому что остальные там процессоры, как AMD, да, э -э они могут с -э -э и не NVIDIA, там, да, остальные так сказать, производители, они могут конфликтовать в работе со сканерами. То есть некоторые, я знаю, компании, не буду их называть, но они не работают там, допустим, с AMD. Им тяжелее работает, чем с AMD. Поэтому то, что я написал, это самая оптимальная сборка для компьютера. Значит, ребята, я чат открыл, если... В течение двух-трех минут э, в чате э, не появятся вопросы, то э, я думаю, можем потихонечку закругляться. Также вы можете обратиться к нам, позвонить по телефону, написать на почту или найти всю информацию на сайте э, ego3d и э, смело обращаться к нам по поводу цифрового направления. А, ну, вопросов я не вижу, поэтому давайте потихонечку мы а, будем... А, так, появился. Какие материалы можно использовать для печати рентгеноконтрастных шаблонов? Ребят, Но ну, сейчас э, я тестировал Грей из Mars, да, если считать, но ну, он очень плохо рентгеноконтрастный подходит. У ребят из Харслабса есть РО, материал рентгеноконтрастный. Сейчас они вполне их используют, а я думаю, его надо посмотреть, но я не знаю, насколько они сейчас работают на 2, форм, да, форм второй, там, они подстроили его или нет. То есть можете уточнить в этом направлении. Вот. Это... Все тогда. Спасибо вам большое за внимание что э, проявили интерес. Если у вас появятся вопросы, то обязательно звоните в iGo3D, э, спрашивайте меня, и я вам подскажу, расскажу, или обращайтесь на Facebook. Иван Там я так и записываю. В общем, всем спасибо за проведенное время. Пока-пока.